Так, следующая миссия. Дневная у Тони. Фростинг. Он за кейк. Замороженный пирог, что ли? Замороженный торт? Она, неважно. Пуска загружается. У меня уже комната темно. Опа, смотрите, сколько персонажей. Грейси. Этот гей слева, которого мы в залос-андемно убили. Мне сердце чуть не выпрыгнуло. Ты меня так в могилу сведешь. Хорошо, пошла. О, кстати, Газу же перед своим, передай своему отцу, передай ему, что продашь мне. Нет, нет, я хочу сказать, скажи ему, короче, что я типа долгов тут ты в курсе, у меня сейчас все на мазе. Да скажи, что ему типа нужен хороший автозагар или гель для ворос. О, все устроит. вы заткни пать, пока не заткну. Давай, попробуй, я только готов сесть ради этого цирка. Ох, Биз, ты какой-то, вещь, серьезно не напрягайся, просто чихни, не только и расслабься, как я. Ты иди нафиг, наркоманка. вы всегда портит все. Мы же вроде тянутся собирались, лично я вот кайфую. Да, где мой проклятый телефон? В унитазе. Где Тони? Вышел. Не смеяйся пичкать меня спидами, Рока, а то не рассуждуть. Да что с тобой? Эй, Уиз, ты мне весь кайф обумал. Тони, где Тони? Он там. А я его как-то не заметил, что он лежит. Ох, ничего тянет всех. Давай, вставай, пойдем. Давай вставай в пережиток пережитых 80 80-х, педик обдолбанный, простите. Да что с тобой, Тони Зайка, вставай. Леди и джентльмены, еще по одной. Oh, oh, hey, hey, hey. Эй, эй ребята, что происходит? Эй, hey, ты мне скажи, босс, что происходит? Почему ты мне позвонил? Не знаю, из этих штучек, Тони, ну ты помнишь, такие блестящие? А, бриллианты? Опять эти бриллианты. Точно, эти штучки, это фигня. Эти штучки, так, Уиз, нам все пора, леди. Всем приятно поверселиться. Дышите ровнее, но зрями здоровее Господи, у меня во рту будто верблюд насрал <laughs> Хреново вышло Ой-ой-ой, холодной водички надо Погодите, парни, я с вами Отвали его, но у нас дело У него, кстати, на носу это, помните? Как Уиз ударил его головой У него это Сейчас, бинт такой о, господи, это так смешно! Я знаю! А что-то смешного? Абсолютно ничего. Тупые женские шутки. Все заржали. Эй, ты куда пошел, Слушай, Эван! А слушайте, не та ли это миссия, когда в The Lost мы с ними встречались? Это? Вот как раз этого гея убили. Эти лимузины заплачены. Я пойду с шофёром и попытаюсь провести себя в порядок. Да, Луис, езжай с Эваном! Мужик, только ты и я, фантастика. Опять Эван, все таки Поедешь на? Знаешь, нам нужно в доке Истхук. Ну все, Эван, тебе хана, тебя этот Джонни Клебис убьет. Он орал, как баба, помните, когда его бил? Битой. Блин, это вроде было так недавно, уже 4 серии серия по в Гайтоне, точнее. Ты просто водила. Ну, как всегда, в принципе. Едем из точки А до точки Б. Только тут миссии более поинтереснее. Это знаете, как сравнить GTA 3 с GTA Vice City? Вот в Vice City были по миссии по поинтереснее, поразнообразнее. И вот то же самое GTA 4. И вот сравнить, сравнить его с эпизодами. Тоже в эпизодах миссии поинтереснее, чем в GTA 4. Далеко не уйдешь дорогуша с такими манерами. Ну рассказывай. Сделаешь мне комплимент, тебе так не сойдет. Вот, кстати, я скажу, что часто вот За... Ой! Конец диалогу этому гейскому. Да давай уже, хватит ментом играться. Вот я постоянно... Ну, как постоянно? Иногда замечал, как мужики орут как женщины, или как женщины орут как мужчины. Там, как, когда их бью, когда они, они пугаются, что-то говорят. Как мужчины себя издают звуки. Это выглядит очень странно. Зачем мы едем туда? Покупать бриллианты. Цена вопроса 2 миллиона баксов. Ай, Диос, Откуда Откуда Тони столько брал? Ты все знаешь, да, Уис? Я знаю, что денег достать ему неоткуда. Даже что занять у кого-то. Ай, занимать деньги. Не советую ни у кого занимать деньги, друзья. Лучше всегда иметь свои деньги. Типа, заработать где-то 100 тысяч рублей. И уже все. Вот у вас будут деньги всегда под рукой. Вот я пока коплю 60 тысяч рублей. Хочу заработать. Спасибо, кстати. У меня, я в Donation Alerts поставил свою банковскую карточку. И на нее пришли эти 500 рублей, которые заработ... Он заработал. Точнее, это 400, потому что комиссия нафиг и все дела. 400 рублей. По, по сути, все пришли. Спасибо донатерам, Рус Александру, там за то, что донатили на стриме, огромное спасибо, вот просто бла, безумно благодарен. О, та самая сделка. А этот повар с GTA 4? То у вас, мистер Тони. Видимо я. Так это то, что принес деньги с собой? Конечно, все тут. Только он усы потерял, почему-то. Тогда я пойду принесу стекляшки. Подождите. Ну что думаешь об этом? Думаешь, на неплохо мне еще нюхнуть? Да пошел-то нафиг. Сейчас ты сдохнешь. Джонни Клэбб тебе убьет. Заткнись, Кретин. Тони, все норм. Давай уже покончим с этим. У меня башкар скулывает, вся моя жизнь теперь крутится вокруг этого дерьма свинечу. Так что нет, Уис, все далеко не в норме. Но сейчас давай послушаем, что же скажет сам повар. Поршу тебе заглянись. Вот они, эти бриллианты. Они прекрасны, они просто изумительны. Но э, два миллиона? Ты в голову, в духов не засовывал, Мистер Тони, у меня все точности, как говорил. Потрясающая чистота. До хрена кар карат Чего вы же ожидали? Тони, они великолепны. Совсем как ты. Слушай, может уже в днем, куда я сбежимся? Опа, Джонни Клебиц, смотрите! Это самый миссия Зелсен Демната. Ты же повар, да? Ну повар, у нас какие-то каналы поставки кухонного оборудования. Мы же включим к сделку, и ты скинешь нам цену. Слушай, вот деньги, которые мы договаривались, минус 10%. Просто надо, отдай нам камешки. Эй, Тони, можно их поддержать. Так, аккуратненько. И сейчас их спалит. Спасибо. О, черт! Тони, сматываемся! Давай, сюда! Эван, отвези их в клуб! И не свали, вали, свали дурака, ладно? О, в клубе его не получится отвести, потому что его кое-кто убьет. Джонни Клейбис его убьет, этого гея. О! Байкеров уничтожить. С помощью клейких бомб. Ну, пропащих уничтожать будем, которые из зеосандерных. О! Нифига! Вот как, оказывается. Бомбы бросать можно. Живей, дружок! Это за то, что я уважаю байкеров. Ой. Нифига их тут. Много. Забагалось. Звук забагался. Офигеть. Надеюсь, меня не кончится. Ты же умеешь обращаться за взрывчаткой. Задай, задай жару. Ты идешь по встречке, псих. Да какая разница? Если тут на нас нападают. Ой. Бабах, бабах, бабах. Это просто топ. Это реальный топчик. Черт, они слева! Обожаю, обожаю эту миссию. Я забыл, совсем забыл, что она тут есть. Он там в стену врезался. Ты ведь профессиональный водитель. Ну не про того дальнобойщика, если чё. Ой. Еще хотите? Да. Ой. Слушайте, а что так? Больно. У меня сейчас бомба все закончится. You know things, Умеешь пользоваться фейверверком? Ой, копы сейчас нафиг. Оп. еще нафиг. Бабах! Ща бы тут заправку надо было взорвать. А! Я совсем забыл, что у нас тут БТР есть. Бейте хреновины, они меня бесят Давай, еще, еще Еще Еще О, мне еще бомбы накинули, кстати Так, я вижу, там байкер едут Если что, давайте им кинем подарочку. Только вверх устроили Так, мимо проезжаем Оп. На, получи О, мне еще дали взрывчатку. Прикольно. Прикольная миссия, слушайте. Обожаю такие. Не прячут нас за решетку, вы... И выкинут ключи. как не печально это звучит, но сейчас это для нас не худшее место. А какое? Худшее. Ну чё? Че? Чёрт, его убили, его убили! Твою мать! Что нам теперь делать? Я сяду за руль. О, машины исчезли, которые были впереди нас. <тавасширили> <тавасширили> Сейчас я оторвусь три звезды всего. Блин, я забыл, что в игре, оказывается, еще и танк может уметь, уметь пользоваться БТРами. Правда, это все на миссии было, ну ладно. Я не думал, что их встречу. Ой, нафиг. Еще покатаемся чуть-чуть. Сука, везде менты, блядь, по -по стоят. Идите пончики, жрите, все. Везде нахрен они Сворачиваем сюда Бериулок бы Ну ладно, и так можно him, Я подборщу тебя до дома And Куда делся Эван? Он на том people. свете, в аду Вы двоих, а я за брюликами То есть за... за... за высом Вописом они и то не этим поехали мне кажется, что добром это не обернется. Да, fuck you, fuck you. Водятву нужно добраться до дятла. Да блин, ядрен батон, ты умирать-то будешь, а? Наконец-то. А где водячев еще один? Эй! Куда с брюликами намылся? Сейчас. Эть! О, че он как баба кричит. Слушайте. Еще раз. Oh, <laughs> как женщина! <laughs> как женщина. Uh, он на том свете. В аду. В Лос-Сантос полетит? Нет, не полетит. Это мы с вами полетим. В Сан Андреас в GTA 5. В Лос слышал. Загар 89 был в бильтере. Что он написал? Приехали байкеры, ой, ой, ой, ой слишком молод, чтобы умирать. Через четыре. Твои матери не добрались до него. Господи, бедный ушлепок. Беда, Эван, уродец недоделанный, согласен. Недоделанный уродец. Зато я его убил, любил. в себя и просрал наши бриллианты, говорит. Луис. That's the stupidest thing I've ever heard. В жизни ничего глупее не слышал. А теперь он мертв. Его убили в социальной сети. <плес> он мог изменять меня, ворвать меня, расплачиваться кредиткой. У yeah. меня даже мертвый бесит. Д -д -д -д -д -д он трепался в интернете, да? Мне жаль. Или бриллианты тоже пропали. У, мы в полной заднице. Да, бриллианты украл Джонни Клябиц. Потом их засунул в это, мусорку, а потом в GTA 4 мы их забрали на мусоровозе Так so hey, что I вот I Слушай, off, Слушай посмотри, это с другой стороны, они... Он обчистил себя, и ему sure. этом боком вышло высу... ну, ну, ну, да, конечно, бывает Интересно, вставлю я момент, когда из, -за из, -за из GTA 4 залст на Damnet, когда его его битой ушатал, этого гея сраного Посмотрим Точность бросковых бомб, о, бомбы я отлично бросал ну конечно 62% заработал Ну да ладно Сейчас короче поедем Не может позвонят, я это вставлю в видос И тогда уже закончим серию Но если что, я сразу говорю, если не позвонят Всем огромное спасибо за просмотр Мне понравилась эта серия, надеюсь вам тоже О, Тони звонит А то я тут ПДД следую Правилам дорожного движения Я говорю о встрече с нашим другом Вот черт, попробуем его подмазать Да, думаю мы его убедим Что на самом деле мы нормальные ребята так, поехали. Оп, наружу ПДД. <laughs> Куда ехать? О! Прикольно. Все исчезло на карте. Что делать? Отправляйтесь к вертолету. Ну, поехали, я этот фрагмент записывал уже 1 апреля, друзья. Проверьте сзади у вас. Шну... У вас это. Шнурки развязаны на коленках. Так что проверьте. но блин, это видео выйдет уже не 1 апреля. Поэтому... No. Поэтому вот так вот. Шутка уже будет неактуальная. In -in. Я знаете, что, кстати, забыл сказать? No. Что тут э -э, в главном меню, вот в менюшке, играет музыка там из GTA 4. Хотя должна играть из GTA 4 The Bolt of Gaitoni такая. Пауз-меню называется. <звук> вот, если загуглить, GTA 4 пауз-меню... The Lost пауз меню И The Bolt of гайтоне пауз меню То в The Bolt of Gaitoni играла Другая музыка А у меня тут почему-то ломаная версия И играет музыка из GTA 4 В, в The Bolt of Gaitoni. А в The Lost все пр... все правильно Там играется The Lost Надеюсь, все понятно объяснил То день, ну смена рабочая У меня была, если честно... Немножко хреновое. Оу. Звездун. Чувака зовут Звездун. У тебя нормальное имя-то есть или придет себя звать свыш ты? Это мои публичный псевдоним Предпочитаешь, чтобы меня называли Звездуном? Странный чел, если честно. Как скажешь? Классно, у тебя вертолет, Тони. Я и рассказал, что он мой, но мы лишь одолжили у Юсуфа Мира. Я что то подзабыл, зачем мы вверх летим? Мы на Луну летим? На вертолете на Луну? А что же значит квиты? Ха. Я не ребенок. А что ты. По характеру ты ребенок. Как перехвачу штурмал? Ой, штурвал! Да ты там не видел? Каждый дюйм этого города описан в моем блоге. Знаешь, Знаешь что сомневаюсь, что ты видел Либерсисить под таким углом. Что у него на умеют, Томми? Помогите! Оу, ударить звезду По чечину. А чё? Че... Прости, я сделал тебе больно? А чё мы Должны сделать? Что уже пищит? Нам чё, его пытать надо? Давай еще раз по чечину. А, знаете! Он про нас гадости в интернете писал Это когда мы в интернет-клуб ехали И я комментировал Вот это этот чел Там ужасные картинки про нас сделал Конец веселью Жива, недолго на... не Я если что никуда не нажимал Он его сам выбросил А что, куда? Пробую еще раз Еще раз пробую Давай, хватай Приземлитесь э, Какая-то странная поза, ну но... Да ладно. Я что умер? Да, да, да, чувак, это у нас чистилище. Ты будешь это показывать свою свое поведение, куда отправишься? Что, чем это воняет? О, он обосрался. Я хочу к маме, говорит, дебил. Ну вот. ха, упал. Черт, он обосрался. Чувак обосрался. Что это то та... О, господи! Like... Капец. Like... Ну и жопа. <laughs> Капец. Капец какой. И он исчез. Мужик. А... На 8 секунд но не успел нафиг. Мне, блин, надо сейчас еще выбираться с этого чертового острова. Еще, блин, с телефоном я бегать не могу. Luis? Да вообще How's все офигенно. Вы там не разбились? Да нормально. Он, конечно, и тащу скотинул. В итоге нам удалось найти общий язык. Больше он не будет нас поливать грязью. Отличная новости. Надо почаще прижучивать этих народных журналистов. Согласен, кстати. Я только за. Вот так вот. Вот такая вот у нас миссия получилась. В принципе... Ничего уникального. Просто испугали чела. Он обосрался. Больше про нас гадости писать не будет в интернете. Так что вот... А сейчас выбираемся с острова счастья. Чего? вы решил... Решил вам показать, как выбраться. Почему бы и нет неизвестного абонента. Такой. Алло. Алло, мы встречались в твоем круге. Это Рэй Угарин. Оу. Да. А, да, вы турский, который спрашивал про... <кх> Извините, что не смогли предоставить. Не думаю, что ты такой чувствительный. Я... Побуду некоторое время, нужно поговорить. Мне понадобится помощь. Мы мне сказали, что можно с тобой иметь дело. Да, можно. Слушайте, у меня реально плотный график. Это шанс, который лучше не упускать. Типхи больше, что империя голубого Тони идет ко дну. Hey, is... К сожалению. Ой, мы... или к счастью, нет. В GTA Online будет все нормально. Там в это обновление однажды выходило про голубого Тони. Он там появлялся в GTA Online. Ну, GTA Online тайчу, помойка. Я в это не играю. Просто говорю как факт. Ой! Полицмены спалили, что я водку спер. А чё, а как мне брасом вып выплыть? Тут же водных такси нету, как в Вачдоксе. Хотя и в Вачдоксе водные такси никак не появлялись на воде. На них NPC не ездили. А только они стояли припаркованные. Чё, как бы я по-другому выбрался. Вот пришлось спереть, полицмены. Вы тут сами виноваты, что не сделали водное такси. Ну и вот, о чем говорю, в GTA Online, там этот голубой Тони появлялся, но Луиса Лопеса там не было, к, к сожалению. И там вот все с клубом нормально, он в Лос-Сантосе открыл свой клуб. Хоба. Чего нового? Не твоя машина. Не беспокойся. Поехали. У Рэя Булгарина будем выполнять у того, кто ненавидит Нику Белика. О, Тони звонит. а Я хотел уж отключать запись. Слышь новости? Эвана прихлопнули. Да <говорит> я знаю, как бы. Ты же сам подтверждал это. Редкостный козел, который пичкал. Нар это наркотой. Тони. Эван был таким наглым придурком. Он мне не нравится, этот Эван. Это тот, которого я безбольно битый взял тушатал ту шатал. Пошел ты! Сам пошел! Кто обзывается, тот самый называется. Ха-ха. Что-то. Проблемки какие-то у него в клубе. Самое главное нет проблем у нас. У меня вот шорты неплохо так насобирают просмотров и лайков. Надо их почаще выпускать. Вам тоже советую. Это неплохой актив на канале будет у вас. А у этого машина дымится. Вот тут Рэйбоу Гарри живет у нас. Going deep называется миссия у нас. Ух, какие красивые листики. Осень? Поздняя осень на дворе. Мистер Булгарин, вы здесь? А, это тот самый его телохранитель. Посмотрел. Ну, пойдем, молча так сказал. А по лицу Уиса Лописа видно, что он боится. Че, где субтитры? Предложи вдвое больше, 20 миллионов, и тогда посмотрим, продается она или нет. Я повешу на стену или эту картину, или твою голову. Ясно? Поразмысли над этим. Ну хоть не на поборчик. Может навестить его десятишек в школе? Ха! Нет, пока нет. пугай что в этом городе все продается и покупается. А, Уиз, прошу прощения. Получилось не особенно красиво. Не парьтесь! У вас тут забавно. Это коллекционные гитары, на них играли рок звезды. А круто, неплохой у вас домик, мистер бур Бургари. Да дерьмо этот дом, купил его своей сестре. Ты привяз меня в вдобанную страну и держишь меня в какой-то странной клетке, посмотри телевизор, никто не живет в дюксе. Хе. Ты еще выкидываешь мои вещи в коридор и развешиваешь тут свои гребаные гитары. И мешаешь спать по ночам, да? Запнись, сука, закинься таблеткой, ко мне пришел друг. Ха, не у тебя нет друзей, никакого бизнеса у тебя нет. В этой стране ты никто, это моя сестра. Ой, это моя сестра. Никак не освоится, как и мы все. Так чем я могу помочь? Пошел ты нахрен, Рэй, ты мне всю жизнь споганил. Да, да. Сложная ситуация, похоже, меня, за меня завоевается Национальное управление правопорядка. Особенно мной интересуется одна команда из этих ребят. А все почему? Потому что Марки Эшвири не хочет продавать мне команду Рэмпэйдж. Твоя задача избавить меня от них. Добанная команда будет моей. Если мы прокраничаем и продажных хопов, проблема не исчезнет. Предоставь стратегическое планирование мне. Ну ладно. Если денежки скажут тебе отрежь ногу, значит так и поступи. Нет. За деньги даже такое не сделают, потому что деньги лучше, чем добанная нога. Говно совет Кто плачет, тот закатывает, заказывает музыку Это американский стиль понятно? Спасибо, ты мне нравишься Я сделаю тебя богатым, сделаю себе человека Может, тебя я сделаю одноногим, но я сделаю тебе богатым одноногим Какие говяные советы дают Так вот, эти легавые, я за моей машины Надо прикончить всех Без исключения Ладно, если денежки так говорят Ты смышленный парень, Уиз. Ты мне по-прежнему нравишься Правильно ты сделал, что приехал? Это твой <coughs> нехороший человек. вперед, включай на всю катушку. Чокнутый он на самом деле. Не зря это Нико с ним не дружит. Ой, а вы со мной в машине? Вы со мной решили поехать? Окей. А я то думал, я один поеду. Хотел тут побазарить Это у нас получается пятая серия Держи несколько бомб Несколько бомб Ух ты Спасибо Нахрен да не надо Дай мне пулемет и я готов Точно уверен? Ты точно хочешь пулемет? Ты реально пулемет хочешь? Ладно Опять Всем персонажам не нравится, что я работаю на Тони Что Юсуф Амир, что море этот, что Рэй Булгарин Никто не хочет, чтоб я работал на гея Я их могу понять Но этот гей хорошо платит Уису. Поэтому, блин, Луис на него работает Мы, кстати, на сери... Мы постепенно приближаемся к финалу э, э, этого эпизода, если чё. Постепенно, мелкими шажками. Мы уже дальше середины прошли. И мне так грустно, если честно, что у нас игра так, так быстро закончится. Дополнения слишком короткие получились. Они нужны для того, чтобы раскрыть... Некоторые сюжетные несостыковки. Я тебе не. Как, так, как скажешь, так о чем речь? А чем? Мы куда едем? Ладно. Потенциал в бизнесе. еще человека с правильными связями. У меня они есть. Только они тебе не понравятся. Но у меня все работодатели. Это вот как раз. Тони, разумеется, но ну, кто он такой на команд Псих и Гей? Я иногда, как вы заметили, <связь> что-то персонажам добавляю в диалоге свои мысли, да? Никто же так не сделает, только я. <связь> <связь> Поэтому немножко я уникальный лесплеер. Что за паркуется? Вот так вот. В гараж спуститься? О, так тут же это Джефф был в GTA 4, который тут свою эту жену зарезал ножиком. А я потом я утопил эту машину. Вспомнил это место. Ой, я вспомнил эту миссию. Спрячь бомбу, положить бомбу на багажник. Приклеить пленку. А, вот так. Я вспомню эту миссию. Если честно, я даже, сказать, провалил ее парочку раз. Блин, не могу поверить. О, пулемет! Пулемет нам дали, представляете? Новое оружие! Офигеть! Все новое оружие в эпизодах это имба-имбовищая. Они вообще лучше, чем любые оригинальные оружия с GTA-4. Че, вы же местность не осматривать не будете? Быстро поставим этого русского и уходим. Когда они будут возле машины. Держи, строй! Давайте, подходите. У меня для вас есть еще и пулеметик. Давай, давай, давай. Ну, идите, подходите. Вот, мужик с чемоданом. Взрывать? Опа! Ну они поняли, что... Чуть и раньше, когда мы их поставили Вау Пулемет просто имба Это реально топчик Посмотрите, как он быстро выносит противников Вау Говорит о своем родном Ой, блин, пыленепробиваемое стекло Вот, посмотрите, как я их быстро изрещичу. Из пулемета Это реально топчик а не оружие. Ой, ой, а машина-то горит. Поэтому не стоит тут находиться. Вперед, Уис, это наша судьба. Спецназ не может победить. Каких-то бандюков. что то он забагался тут. Ой, сейчас все же взорвется. Сейчас все машины повзрываются, чувак. Блин, все взрывается. Так, это бросаем... И это бросаем... Используем все оружие, все доступные оружия, которые у нас есть. Опа! Ой! Все все бабахается, вы посмотрите на этот эпик. Вот. Примерно структура миссии с Сан Андресом, или с GTA 5, той же. Уходим отсюда, пошли, пошли! Все. Блин, я бы. Это моя любимая тачка, можно сказать, после инфернуса. ФРБ. Только тут нету радио, к сожалению. А почему они продажные, можно спросить? Типа коррумпированные. Ха. Все. Блин, ну это так легко. Вообще, особенно с пулеметом. Эти имбовые оружия не оставляют противникам никакого шанса. Как их быстро мы уничтожаем. О, садимся. Садимся, садимся, садимся. Во! Вот топовая тачка. Поехали к моей сестре. Ты точно хочешь туда, да? А вдруг она тебя взбесит и ты ее расстреляешь из автомата. Через потолок, допустим, меня убьет. И чё тогда? Куда он денется? Кстати, у вас есть предположение, кто будет нашим главным антагонистом в этой, в этом дополнении? У вас есть какие-нибудь мысли? Хотите, отвечать, хотите, нет. Я просто предлагаю погадать, кто будет антагонистом финальной миссии. О, смотрите! Меня пропустили бесплатно, потому что подумали, что я ФБРовец. Ой, ФРБ, типа. Мы чё, похожи на ФРБшников с такой простреленной тачкой? Да еще и с чуваками, которые выглядят как бандиты. Это очень странно. Вопа. Если вы едете на мотоцикле и вас встретит Вегас на машине, то считайте, что ваша жизнь мотоциклиста, подошла к концу. <звы> да, почему он все поворачивает не вовремя? Я даже не замечаю, что он тут говорит, я слежу за, дорог... за дорогой. И все равно умудряюсь врезаться. Я, конечно, могу сделать так, все будут в стороны отъезжать. Вот так вот, куча бабла валяется. Я куплю твои клубы Еще один пошел За покупкой Даже не знаю, что там еще продавать, говорит Их Обдумай мое У него ограниченный срок действия Ой, срок действия Передавай приветственни... Нет, Тони, говорит Че сейчас, может еще одну миссию дашь Я у тебя сразу ее выполню Без этого без. Э, блин, ну как всегда, по времени вообще ничего не успеваю. У меня миссии затягиваются. Так что, поехали-ка. Пока. О! О! О! о, Никуда не поехали, мы сразу выполним. Я рискну нафиг. Если я, не дай бог, там погибнули, меня арестуют, то мне, мне придется переигрывать с самого начала, еще с того момента, когда я скидывал балбеса с вертолета. Ну, посмотрим. Так что, и рискнем. Какой-то калаш маленький, если честно. Приветствую, а добро пожаловать, присаживайся. Sit down. Sit down. Sure. Спасибо. Anything... Что-нибудь выпьешь? Oh. Таканчик крепкого. Wolves> да нет, не надо. Умеешь играть на о барабанах? Нам позарез нужен барабанщик. Я не умею. По этой части не ко мне. Но у меня в детстве был барабан. Я на нем так просто палочками бил и все. Когда был очень маленький еще в детский сад ходил. Я танцую, но не с мужиками. А жаль. Вы сами-то танцуете? Нафиг надо. Деньги не пляшутся, помни, дружище. Ладно, вы говорили, работа есть. Погоди, погоди, слушай. Вот оно, вот, вот. вот. Попросите эту горелую сделать <плодицит> паузу? <плодицит> Засунь тебе в жопу гитару за 50 штук. No, friends, Нет, но я могу тебя познакомить с людьми, которым это было бы интересно. Ха, смешно. Ладно, ладно, хватит. Знаешь, хоккейную команду Рэмпэйдж, но ты упоминал ее. Ее хозяин отвергает мои предложения, хотя они были более чем адекватными после того как ты перестрелял прикормленных их, их имкопов удивительно что хочешь и с ними нет время разговоров закончилось. тебе придется поработать на его в зале в его сами для совещаний доставить сообщение слушай я не убийца врет врет не слушайте уиса офиса его офис находится в здании митиви оу телевидения пробраться внутрь будет непросто найди себе кого-нибудь еще чувак это не мое я на такое не подписывался извини discussing... я не с... обсуждал ван твоего карьерного роста я сказал тебе что нужно сделать а теперь вали отсюда какие грубы нафиг. по-русски сказал <звук> А рыбалгарин, что ли русский или серп? Я так и не понял. Ну, одно из двух. Погоди, казе Ой! А я без себя хотел уехать. Мужик, Тимур. Вот это точно русский. Тимур русское имя. Дождёт вертолет, Поехали на посадочную площадку. И сейчас... Чё? Ой, я помню, кстати, диалог, который будет. Послушайте, сейчас говорить они будут. Я специально ничего. чую. Извините, испортил вашу вечеринку. Вы вроде там развлекались. Мистер Коварей хочет, чтобы я за тобой присмотрел. Чтобы ты сделал все, что тебе сказали. Мне не нужен надсморчик. Мистер Рэй, считает, что нужен. Молчание. Черт! Думаешь, я с тобой хочу работать? Да мне покер. Ну и ладно. Простите, что мы Ну что? Что, мать твою? Как дива? Отвали. Прослапчук, я просто пытаюсь поддержать диалог. В конце концов, твоя работа грохнуть марки для Рэя Угарина. Мяш, мне нравится думать, что я могу раз раз разговаривать людей, пытаюсь их расслабить, помочь раскрыться Люди раскрываются, когда их получают пули в шерепе, ты, ты валишь их, приятель Ты киллер, как и я, как бугарец сказал, так и надо делать Гостеприимство и равнодушие, а радушие как-то там для слабаков. С тобой не сработаешься. Иди в жопу, знаешь, что... Ты... Это с тобой не сработаешься. Ты сам не знаешь, кто ты такой. Да я как раз-то и знаю, как, конечно, не ангел, но так будет не всегда. Слушай, я уже эту песню... Отвали. Хочешь мне рот заткнуть? Ладно. Отлично, замечательно. Оба молчим. Такой вот диалог. Как-то Луис хотел поддержать с ним разговор, он такой грубил ему. И в итоге все молчат. Знаешь, Тимур, мне хочется тебе всадить пулю в весок, потому что ты такой грубиян. Я, конечно, сам молчу, тот еще. От меня ты звука не услышишь. Уис, а зачем ты тогда сейчас говоришь? Я, конечно, сам молчу, но, блин, когда так со мной обращаются, мне хочется послать человека на три буквы и больше с ним не вести дела. Ни звука. И все равно болтает. Уис, ты его так пытаешься разорить э, разозлить? Ладно. Только, блин, я не помню эту миссию. Совсем не помню. Какой смысл было учить английский, если ты не собираешься нормально общаться? А английский? Ну, чтобы это инструкции читать. Да? На английском языке. Я вообще английский язык и знать не хочу. Чувак, тебе надо научиться общаться с людьми. Ты за... Сейчас ты... Можешь научиться этому делать. Садись в кресло пилота. Все, вот такой вот диалог у нас получился. Чуваки, не обращайте внимания, что тут hey. Тимурка падает. Нам нужно быстро в вертолет сесть. Ух, интересный факт расскажу. Но я не знаю, смогу ли вам это показать или нет. Но в кабине вертолетов это кабина самолета. Представляете? Там самолет изображен, если что. Ой. Там как бы панель самолета изображена. Типа хотели разрабы добавить в бета-версии бета игры самолета, но почему-то вот туда вот. Гарнитура. Отлично, спасибо. Какой у нас план? Офис Эшвели в здании Митивис. Улица туда не, пробер... не пробраться, Тебе надо спрыгнуть с крыши. С вертолета? Круто. So это не трудно. Но кто бы говорил, если это делает Луис Лопец. А если бы сделал Тимурка, он бы даже в воду не попал. Говорит. Бьешь Эшвелли, отправишь в сообщение, выберешься из здания. Там тебя подберут. Самая трудная часть досталась вот почти на месте Когда спрыгнешь, я сяду за шторвал Ой, еще выше, что ли? У меня уже высокометр, скоро будет уже Вернись к точке прыжка Что? Ч? Че? Какого черта? Я не понял Я ничего не понял Мне надо выше было лететь, или что Опять по новой Миша, давай. Нам куда надо, мужик? Ты что, издеваешься, что ли? Ну короче, все, я выпрыгиваю. Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь. Мы с тобой не друзья и никогда ими не будем. Давай. Все. Разворачиваемся. Вот так вот. Красивый вид, однако. Я выпрыгиваю. Твою мать! Знаешь, Жаль, я не знаю, куда... А, я вижу, вижу, вижу, вижу. Посередине моего парашюта, можно сказать. Посередине веревок. Там вертолетная площадка. Лишь бы не промазать мимо цели, а то я помню, я не долетел. И, получается, врезался в здание и упал с высоты. Да. За порог крыши не долетел. Помню, помню. Как будто это было недавно. Все, все, все, все. Вот. Сейчас все получилось. Только я не помню, о чем эта миссия. Ва! Камеры меня спалили. Ну и нахрен будет все это делать, если тут камеры уже спалили нас. Охрана-то не дремлет нафиг. Мы тоже не дремнем. Мы охранники должны. Все выполнять наши поручения начальника. Там какой-то негр, негр на крыше, посмотришь, сдохни. Это это не охрана, это дебилы, типичные бандюганы, которых вообще не жалко убивать. Яйца стрелит, говорит, вы не верьте ему, у него это не получится. Это я я даже делать этого не буду. О о, опять угол обзора увеличился. Фов. У, больше все Так О! То, что нужно Так, подождите Так, ук, ук. Самый близкий Че, давайте опять доминировать Чтобы по мне никто не попал Видите oh, ч? Падаем сюда Вы по мне специально не стреляли, да? Я вам дал шанс, если че и с твоими молитвами, козел я жив. У меня еще парашют, кстати. На. На этом. Сдыхайте. ты. Ух ты! А по мне сейчас неплохо так урона всаживают. У меня парашют еще на спине. Ну типично перестрелка. Но интересное, особенно если будет интересно будет, если я достану пулеметик, допустим. Кому пулю в ротик? От пулеметика. Раш, Раш тебе нравится. Не знаю. Тупо не ставим шанса. О, монитор загорелся. Ой, пожарная, это, тревога началась. Это все из-за компьютера, монитора. Кажется, я вышел на цель. Он из Кремля, я знал, что они кого-то подошлют. <плодисмент> Какого Кремля? Ты дурак, что ли? Я не... Вау! Вау! Вау, вау, вау, вау! Чел, а ты почему такой даун и не показался мне? Ты почему? тихаря меня убиваешь. Ватинус. <плодисмент> Ватинус, который работает на Кремль. Слушай, мне плевать. на... В чем дело? Ты кремлевский агент? Он думает, что я из России. Я похож на русского. Ватинос. Полетел. Летит, летит. Птичка и падает. Нету лепешки, просто труп, и все. А то в реальной жизни бы там каша умаша осталась. Тимур, ты меня слышишь? Он готов. Ой, блин, ой, блин, ой, блин поздно, парни, он покойник. Я на улице. Выпир... Выпрыгивай в окно. Ой, oh, я помню. Они тут вроде бесконечные. Фак. Фак. Надо обязательно на грузовик приземляться. Где он? Мы там. А надо обязательно на этой миссии на грузовик приземлиться. Если, не дай бог, у меня не получится, то я не знаю, что буду делать. Вот туда. Постой, постой, постой. Первой попытки, друзья, получилось. Ой, женщину чуть избили. Чё, ты меня сам довезёшь или чё? Меняться будем. Хорошо, что никто не запечатлел, как я... Эпично вылетел из пара... с парашютом из окна. Эшвили больше нет. Мистер Рэй будет доволен. Ага, круто. Передаю, что я не наемный убийца. Я не для этого с ним связывался. Да чё ты врешь, Уиз, ты столько человек убил? Ты сделаешь так, как скажет мистер Рэй. Мистер Бармен, он меня обзывает. Увидимся. Засунь свою гитару себе в жопу. Ха, как грубо. Ну ч, прикольная миссия, вам понравилась? Просто перестрелочка. С прыжком на грузовик. Все. И больше ничего. Опять неси. Ну, давайте выполним еще одну миссию и на этом закончим серию с вами. Думаю, вот так вот поступим. Ну, я сейчас поеду, сохранюсь первым делом. Без фаст-тревела, я сам доезжаю. Ну, пошел нахрен. Он мне... Че? Сообщение. Чувак, жопа. Он мне вон что, сообщение написал. О, Тони звонит. Тони, как жизнь идет? Все разваливается, а так ничего особенного. <laughs> как всегда, в принципе. Говорят, ты шашлыч по городу с каким-то русскими. Что за это козлы? Ты что, перешел на чемную сторону? Я и так был на чемной стороне. Дружок, голубой наш. Этот стресс меня в боги усведет. Успокойся, Тони, не наезжай, скоро приеду, береги себя. Но сначала выполню все миссии у Баугариана. О, что? Дэсси звонит. Йоу, Дэсси, какие-то проблемы есть? Да нет, в порядке. Просто подумал, может, тебе хочется поработать. Да не хочу я там работать. Я не буду это на видео ничего выполнять. Наверное, ты сам прекрасно справляешься. Но если хочешь, я приеду. Нет, не приду, Уиз. Ничего ему такого не говори. Надо сейчас чекнуть у нас почту, я хотел чекнуть. Вставить темные затемнения. Че у нас тут, капитан? Я не буду ничего это читать нафиг. О! Юсуф Амир звонит! Юсуф! Лиз, друг мой! Как дива? Не очень, мой отец, пыльчивый гробый человек! Как всегда! Не повезло ему с отцом! Послушай, вы можете встретиться на строительной площадке, есть разговор. Какой еще? Ты на другой конец карты надо ехать, блин! Да... Ну сейчас, тогда выполним миссию Юсуфа, и тогда закончим на этом пятую серию с вами. и. У нас явно будет эпичная миссия, потому что это Юсуф Амир. И я, кажется, догадываюсь, какая будет, потому что у нас ее еще не было. Сейчас увидите. Что мы тут делаем? Йоу, нигер! Звукини свой пас, ты совсем охренел? Йоу-йоу-йоу! Кстати, Уис нужно каску надеть в таких местах. Давай, пять! Что ты тут делаешь? Знаешь, друг, мой отец... Мои предки, мы строили пирамиды, строили зекураты... Ха, ну то бишь за занимаешься строительством. Изобрели математику и все такое. Я здесь ничего не боюсь, мне не страшно замораться, я умею работать, да. Ну ладно, и как успехи? Прекрасно, друг. Просто прекрасно. Балка в воздухе катается. Опа, слева сбила балка человека, видели. Это место будет несколько дорогим, что никто не сможет представить, как, как тут жить. Все будет утопать опасть золоте. Знаешь, как говорят? Слушай, это у тебя бриллиант в штанах? Или ты так рад меня видеть? Никто так не говорит. У него танташка сзади стоит. Я напишу в рекламу Б Невероятная мечта. Изумительная роскошь. Стиль Юсуфа Мира. Неприходящая классика, неприходящая классик. Звучит круто, как раз то, что людям нужно сейчас. Но что ты здесь делаешь? Я строю это все собственными руками, да. Ладно, короче, я тебе скоро позвоню, до встречи. Не торопись, друг. Можешь подбросить меня к вертолету. По дороге я тебе кое-что расскажу. Я думаю, ты будешь строить свои пирамиды. Много работы и мало веселья, суф, скучно. Поехали. Будет весело. Вот. Хм. Оу. Надо ехать туда. Кажется, я догадываюсь, что за миссия, но если честно, у меня есть какие-то сомнения, что это может быть не она. Но кто еще такие будет миссия эпичной бросать, кроме как Юсу Мира. Меня там за дверью задолбали ходить уже просто нафиг. Вот-вот, ворвутся в комнату. И таки помешают мне снимать Просто скажи Настоящий поезд метро, я был прав Мы угонять будем поезд в метро Представляете? Но как? Вопрос в другом С помощью чего его можно угнать? А вы увидите Вы увидите Вы все увидите ну да, ну да, потопайте нахрен там еще. Потопайте за дверью. Давай, громче, громче. Что не топаешь? Ладно. Блин, тачка такая непробиваемая, можно сказать. Она так легко сносит машины. И мерд не ставит, на чем попало И как я должен это сделать? Нам нужен только первый вагон. Тот, который управляется. Должен управляться машинистом, но тут метро без машиниста. Если что. Вот опять дауненок. Даун. Просто гребаный. нахрен. Тебя надо убить за то, что нарушаешь ПДД. Вот. Дауненок на мосту. И старайтесь сразу сбесились. Потому что боятся. Блин, долго еще ехать? А, все. Вот отсюда ты и прыгнешь. Занимай позицию над рельсами, скоро увидимся. Давай, уезжай, как всегда, чё? Юсуф Амир. Дождите поезда. Так, и где он? Он едет под мостом. Вон вижу вагоны. Снизу. Не знаю, видно на видео или нет, но вот, где машины едут, он снизу был. Ты специально? Ой, зачем я это делаю? И сразу мне накинули э, Это, звезды розыска Ой, сразу звезды розыска накинули Ну если Откуда они берутся? Чё, откуда? От верблюда берутся Взорвем этого С вами взорвем тоже Угоняем настоящий, мать его, поезд Твою мать Да, Юсуф Ой, Тайвиз, зараза Надо дождаться Сейчас ждем Юсуфа Мира Бабах Вот Они как будто ждали, что кто-то на поезд прыгнет Они так внезапно прилетели сюда По чешечку пальца Так, ты где? Надеюсь, я успею взорвать все вертолеты Ой, эпик-то какой Эпик на ваум хвыщет Давай, давай у Умнем вертолеты. Ой! Я аж привстал ненадолго! Я думаю, я не в приседе. Меня бы сбило с ног, если бы я привстал. Но это было бы очень угарно. Сам тебе... Сам... Зачем тебе вертолет, коп? Ну, чтобы взорваться? Пить ха! Они меня террористом обзывают. Ну, вообще, это правда. ее я... от стока. Наделал шумихи Что я реально как настоящий террорист Если честно Падай Да я как бы и так тут Все сидя делаю Так Себе в жопу засуньте эти, эти миниганы Пожалуйста Капец, как близко Вообще ничем не бояться Ну этот ладно, пускай живет, он поздно прилетел Он понял Свою ошибку Такого хрена это зас... Вертолет зассал, он летает вдалеке. Давай, давай, давай, давай. А -а -а! <С -связь> Чего? Этот гадкий наглый вертолет не хочет самоуничтожаться. Поэтому мы просто сделаем так. Зажимаем левый Ctrl э эпично проезжаем сквозь этот вертолет, пока он тупо еще. Пока это два. Эти двое высых стреляют в никуда. Я знал, что этот день настанет. Вахануться, да? Вахануться, вахануться. Вот горите нафиг. Жаль, что сна... больше... Блин. Давай, давай, давай. Меня террористом обзывают. Ой, блин. Тык. Ой, блин. Юсуф Амир! У меня сейчас... О! Ничего себе. Вот он, смотрите. Он хотел этот вертолет получить. Вот и получил. Приготовиться к взлету! Мазафакер! Отцепляй первый вагон! Ну, пошел, пошел! И вот мы цепляемся за поезд, как Человек-паук, Питер Паркер, который делал во второй части. Э -э, Человек-паука. Тоби Магуайер. Давай идет суфамир! багануши, конечно, у нас поезд. Блин! Вельчайший угол в, в истории Либерси, Смотри, дорогой, мы круче всех в этом городе. Ну, круче, это да. Никобелик даже таким не занимался. А про Джонгелеббица вообще молчу. Арабские деньги, о да. Я тебя люблю, как брата. Просто обожаю, пока. Развлекайся, псих не нормально, мне сейчас предстоит убегать от пяти звезд. С таким-то маленьким количеством ХП. Улетел, но обещал вернуться. Юсуфамир исполни свою мечту. Фак. Черт! Твою мать. А, все. Я-то опять по времени не успел дать. Что такое вообще? Вот наглая чайка. Из-за этого я разозлюсь и пахну тебя. Так, чё куда? Только посмейте позвонить ментам. О, у нас, да, у нас парашют есть. Че? Все, давайте закончим на этом серию. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Тетку сбили. Всем пока. О! Энрике звонит на этот раз. Энрике! Хочет предложить мне встретиться с ним. Но я, пожалуй, откажусь от этого предложения. Пропущу такой кайф с такими дружками в угоду заканчивания выпуска. Эй, я не тусуюсь с дружками на видео. Так что... Ладно, давайте точно уже. пропадать звать Всем пока.